В декабре штаб «Варгейминг» объявляет мобилизацию и собирает армию, какой не было за всю историю игры. Миллион танкистов одновременно на всех серверах — это рекорд. Это будет наша общая победа. Каждый боец ставится на усиленное удовольствие. с середины декабря до середины января. Обучение, переобучение, сброс навыков, снаряжение и многое другое — два раза дешевле. Экипажи получают больше опыта. Скидки на прокачиваемую технику всех наций — с 1 по 10 уровень. Скидки на премиум технику. С 27 по 30 декабря — удвоенный опыт в случайных боях. От успеха мобилизации зависит, как долго за первую победу в день будет начисляться в пять раз больше опыта. Два дня, если соберем 800 тысяч танкистов, плюс один день за каждые 100 тысяч бойцов сверх нормы. А теперь особое задание. 16 декабря по 16 января будет действовать уникальная боевая задача. Для каждой нации наберите суммарно 100 тысяч опыта на машинах шестого уровня и получите три дня премиум-аккаунта. Тот, кто в течение месяца выполнит эту задачу для всех наций в игре, получит главный приз — советский тяжелый премиум-танк восьмого уровня ИС-6. Или его полную стоимость в золоте, если машина уже есть в ангаре. Подробнее о времени проведения и условиях акции будет объявлено на портале. Следите за новостями. На этом все. По машинам.